Левка, левка, левка. Дев. Дев. Девка дев. О, девка, девка. Yeah. Не but yeah. Sure. Yeah, good У меня нет Дим, гадим Всё Doo-doo-doo. Чёп! Чёп-чёп! Умой! Чё? в чё? Где в Thank okay. you. gym you want to.